Сознание – это отражательная структура души, то есть она несет в себе всю потенциальную сложность души, но только еще, так сказать, в процессе развития. Как устроена душа? Давайте начнем с того, что душа изначально строится на божественной энергией, которую он делится с каждым человеком, той самой искрой. Вот искра души, в ней вечность и бесконечность. Вот как она устроена, вечность и бесконечность? По сознанию, ну, на начальном этапе, оно имеет, ну, как бы 144 области восприятия, это тоже целая история это можно не одну книгу написать и рассказать об этом. То есть поймите, что это такие глобальные вообще-то области, которые вот так вот, как оно устроено. Ну, как оно устроено? Вы представляете, надо тома целые писать, как она устроена, Но по главной сути – это вражение души. И если сознание достигает тождества с душой – Возникает контакт, то есть вибрационные структуры души и сознания совпадают, и в этом синтезе вы становитесь самим Богом, Бога-человеком. Вот это главное. А уж как это по все, всем деталям, это тут, ну, я не знаю, жизни. Жизни не хватит, а, и даже многих жизней, по-моему, не хватит. Потому что мы тоже уже не одну жизнь живем, и до сих пор еще только имеем общее представление. Потому что иметь представление о Боге, он же не познаваем, он вечен, бесконечен. Это, это понятие, которое не имеет ограничений, Понимаете? Как вы можете ничем не ограниченное определить? Да, с животными это история очень трогательная, потому что э, мы, когда произведем Вознесение, наше место будут занимать те животные, которые доразвились до этого уровня. В человеческое состояние. Мы сами когда-то проходили этот путь, потому что галактика, млечный путь – это галактика, животных. Вы посмотрите, зодиак. Там человеческих знаков, ну, дева, близнецы, водолей. Хотя с водолеем тоже не все так просто. Вот. А все остальное, животные, их, собственно, здесь и образовывали в человека. Мы теперь, пройдя этот путь образования, человеческого образования, переходим в человеческое состояние. А те животные, которые доразвились до этого, они переходят на нашу нишу, которую мы освобождаем. Причем интересно, что эти переходы, это не куда-то улететь. Это все здесь же и произойдет. Просто они... Ну, как вам сказать, тот, кто достиг более высокого состояния, они все будут то же самое здесь. И они будут помогать тем, кто тоже рядом с ними, но с другого уровня своего развития. Причем они будут видеть все туда, на все уровни, а их никто видеть не будет. Они станут невидимыми для более низких уровней развития. Но территориальное все это все здесь дело в том что можно работать конечно но во первых человек должен изъявить согласие на это это без согласия человека работать даже добро делать человеку без его согласия не этично просит да сделать второе это не просто технология дел, надо заниматься обучением этого человека, надо ему объяснять все, всю суть процесса. Вот это очень важный момент.